Часто задают вопрос, как быстро а, снять спазм Бывает такое, что вступило в ногу, в спину, разогнуться не могу Показываю быстрый способ, который вы можете сделать хоть на работе, хоть дома, хоть в машине, где угодно Легли, ноги максимально поджали, максимально поджали ноги Дальше, смотрите, находим угол вот этот вот, острый угол То есть ноги максимально должны быть прижаты и уперты а, Поверхность не должна быть скользкой Однозначно что-то какой-то коврик или что-то должно быть. Вот сустав. Вы ставите руку сюда. И здесь тоже. да? И за счет напряжения мышц, да, вот у вас получается руки чуть, видите, присогнуты. Соответственно, за счет выпрямления рук я как бы вытягиваюсь. Вы должны максимально растягиваться. Вот таким образом немножечко облегчение идет. Какой сразу вижу нюанс, то есть вот, который я, например, использую Если ты делаешь это в одежде, то руки начинают скользить у тебя Поэтому лучше это делать на голое тело Ну, например, вы можете засунуть руку под одежду, да? И чтобы у вас, ну, как бы под трусы провздеть, То есть, чтобы у вас кожа напрямую касалась кожи ладони напрямую кожу бедра касалась Тогда трение максимальное и руки не проскальзывают В итоге в чем заключается упражнение все-таки само? Мы максимально вытягиваемся и дышим глубоко, фокусируемся на глубоком дыхании. При этом руки максимально, насколько вы можете, должны быть максимально напряжены. Вдох, выдох, вдох, выдох. Делать это упражнение нужно ну, до 5 минут. Смотрите, причем сколько руки держит натяжение, столько держит. Самое главное, чтобы спина э, расслаблялась. Да, расслаблять спину, потому что часто э, так нервная система работает, что мышцы спины напрягаются у самого. Да, то есть ты и здесь сопротивляешься, и здесь напрягаемся. То есть, и тело сопротивляется часто этим болевым ощущениям. Сопротивляется мышцы, напрягается спины. То есть, почему нам нужно дышать? Руками должны напрягать, а тело должно, мышцы спины должны расслабляться. Еще почему нам нужно дышать? Вы дышите, когда у вас тело отвлекается на дыхание, но при этом давить руками продолжайте. Очень сильно. Руки устали, отпустили, полежали минуточку, отдохнули, продолжили давление. Вы почувствуете, что в этот момент мышцы расслабились, да, и еще больше движения. Что вы можете почувствовать? Поясничный отдел, так и грудной отдел могут идти тракции позвонков, да, то есть как раз вы идете себе растяжение делаете. Очень хорошее упражнение, у кого идет на эмоциональном почве, может быть поднятие каких-то тяжестей. То есть вот такое быстрое упражнение, быстро привести себя в порядок может. Да? Если, конечно, сам нервный корешок воспален, конечно, боль сразу не пройдет. Но зачастую это упражнение, то есть в ногу вступило, начал стрелять, сделал 5 минут, стянулся, ты хотя бы можешь дальше работать, уже дальше действовать. То есть вот, пожалуйста, начните это применять. Делайте, делайте это упражнение каждый день. Можно его делать и сидя, но сидя менее эффективно. Да? То есть вот таким же образом. То есть когда выложить, идет меньше нагрузка. Из побочных действий могут заболеть, вот эти мышцы. могут заболеть вот эти мышцы, если у вас проблемы с плечевыми суставами, тоже может быть болевое ощущение, поэтому каждый ищет для себя. Хотите спасти поясницу, вот такой вот быстрый способ вывести себя из критической ситуации. Будьте здоровы!